Не бывает случайных людей, не бывает рандомных людей. В этом мире все не случайно, осознание мне так отвечает. Не надо копаться в себе, все проблемы оставил во мне. Нужно лишь постепенно вопросы решать, чтобы стало чуть легче дышать.